и деточки, скакать. Сядем, English изучать. Так кричит зайчик. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята! Я рад приветствовать вас на канале The English. С вами Пит. В сегодняшнем уроке, дорогие ребята, дорогие друзья, мы узнаем, кто такой Little Bunny, кто его мама, Mother Bunny, какие перед ними предстоят суровые испытания. Мы узнаем, какие приключения будут с нашим маленьким зайчиком. Что его ожидает? Мы будем изучать каждый день какую-то определенную часть этих приключений и историй, которые происходили с зайчиком и его мамой. И я думаю, что ежедневное такое ознакомление с английским текстом позволит вам набирать определенные знания и если это делать ежедневно, прилагая небольшие усилия, то в конечном счете вы добьетесь того. Вы узнаете историю об этом, зайчике, и кроме того, вы научитесь общаться на английском. Дорогие друзья, сейчас я прочитаю от начала и до конца этот, этот текст, потом мы его вместе переведем, а потом вы в любое время сможете останавливать видео в любом месте и читать можно будет, и самому можно будет переводить. Итак, будем читать. Начнем с первого предложения. It is winter. See the snow. Hear the wind. See the snow come down. Hear the wing and the noise. It is cold. Little bunny says Mother bunny, I am cold. See the snow Hear the wing I want something to put on Mother Bunny and Father Bunny have something for little Barney. See little Bunny they say, We have something for our little bunny. Here it is. Put it on. Put it on your head. Итак, перевод синхронно с чтением. It is winter. Зима. See the snow. Видишь снег? Hear the wind. Слышишь ветер? See the snow. Come down. Видишь падает снег? Hear the wind. And the noise. слышишь? Ветер и шум. It's cold. Холодно. Little Bunny Face. Маленький Маленький зайчик говорит. Мама бани. Мама бани. I am cold. I am cold. Мне холодно. Мне холодно. See the snow. Видишь снег? Hear the wind. Слышишь ветер? I want something. Я Хочу что-нибудь. Тут он одеть. Mother Bunny, мама зайчиха, and Father Bunny, and папа зайц, have something. Имеет что-то for little Bunny, для маленького зайчика. See little bunny. Видишь, маленький зайчик? They say. Они говорят. We have something. У нас есть что-то. For our little bunny. Для нашего маленького зайчика. И it is. Вот это здесь. Put it on. Одень эту. Put it on your head. Одень на свою голову. Дорогие друзья, дорогие ребята, мы продолжаем работать над нашим текстом и сейчас мы также прочитаем все потом сделаем синхронный перевод и потом вы будете сами все и читать и переводить итак, первое предложение Oh, says little bunny it is a cab. I think it is good now I am not cold Little bunny says I want a little to run and to play Little bunny runs out to walk. А теперь, дорогие друзья и дорогие ребята, сделаем синхронный перевод. перевод. Oh says, O oh, говорит little bunny, маленький зайчик. It is a cap. Это шапка. It is a cap. I think. Я думаю. Я полагаю. Я считаю. It is good. Это хорошо. Now. Сейчас. I'm not cold. Мне не холодно. Little bunny says Маленький зайчик говорит I want Я хочу A little A little Немного Я хочу немного To run Побегать and to play и поиграть. Little Bunny runs out, выбегает to walk, погулять. Little Bunny runs out to walk. Маленький зайчик выбегает погулять. На этом, дорогие друзья, наш маленький урок для маленьких ребятишек закончен. Вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. На следующем дне, то и завтра у меня выйдет другой такой же интересный видеоролик, там будет продолжение истории о зайчике, его маме и его папе. Я желаю, желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии. Всего вам доброго. Пока.